в моей горсти, Занавески навески сока срывает ветер, Только не сорвись, рук не опусти, Ты ведь не один, Не один на свете Пляжки на стене, он от свечи, Собираю в пригоршне. Свет разлитый, голосом охрипшим шепчу в ночи Странную какую-то молитву. Господи, дай ему терпень и сил, Господи, верю ему и смене, Если о помощи он не просил. Он не просил за него, прошу, преклонив колени, я. Утру за окнами ветер стих.